приветствую тебя на своем канале сегодня у нас будет расклад что о тебе думает загаданный тобой человек варианта будет 4 все коды будут указаны ниже кому не ждать можете сразу нажать на нужный для вас вариант и выбрать ту карту которая вам подходит А мы немного подождем и приступим к раскладу. Что о тебе думает загаданный человек? Все, время пока вышло. Кому нужно, ставьте на паузу, а мы продолжаем. Первый вариант, давайте посмотрим у вас думает загаданный вам человек семерка кубков скорее всего с этим человеком вы либо не близко общаетесь либо находитесь в ссоре ну, какой-то дистанции да? возможно у вас некая пауза были какие-то какие-то события да которые привели к тому, что вы немножко отдалились друг от друга. Это не сильно, скажем так, критично. Мы сейчас более подробно рассмотрим. Так, что об этом о вас думает этот человек? Давайте посмотрим. А, так, ребята, смотрите. Этот человек считает себя а, в вашем конфликте, да, если он у вас такого был, ну, или просто по отношению к вам, он себя считает а, на уровень выше или в чем то правом. Если у вас ну, охлаждение некое было, да, какая-то неприятная ситуация до этого произошла, этот человек считает, что он был прав в своих суждениях, да, о вас и вообще обо всей ситуации, да, в конфликте он занял и занимает верную позицию и своих вот этих вот убеждений сдавать не собирается, да? то есть есть некое такое ощущение, что человек будет ждать от вас до да, каких-то шагов в его сторону да чтобы какой-то этот конфликт разрешить вот это охлаждение чтобы вы сделали первый шаг потому что он считает что вы не правы вы неправильно поступили по отношению к нему вы себя некрасиво повели а он человек достойный и не как бы ему до да, идти на первый вот этот шаг Просто потому, что он считает, ну, что в этой конкретной ситуации неправы оказались вы, вы себя не так повели. И если вы не посчитаете нужным сделать шахмат встречу, то в принципе, да, этот человек будет продолжать жить. Не, ну, не будет у него никаких угрызений совести на ваш счет и все остальное. Но в принципе человек у вас хорошего мнения, скажем так, да, вы зарекомендовали себя как порядочного человека, но вот, вот какая-то ситуация произошла между вами, что, ну, вы как-то, по его мнению, неправильно себя повели. Вот. может, ну, незрело, может, где-то где ошиблись, ну, или, ну, проявили характер как-то так, да, не свойственный вам, в принципе-то. Такой незрелого юноши Незрелой девушки Вспылили Причем зря Я не знаю, какая на самом деле у вас ситуация была Если эта ситуация не о вас Она вас не характеризует Можете просто выбрать другой вариант И все Тут конкретно вот об этом речь идет Давайте еще посмотрим Что этот человек думает О вас ну, он ждет от вас вести в любом случае, у вас какая-то связь есть, возможно, вы э, общение, ну, как-то либо прекратили, либо отдалили, но, тем не менее, э, дислокация у вас достаточно, ну, близкая, да, между вами, то есть вы, скорее всего, находитесь рядом, ну, относительно там, если говорить, ну, там, в одном городе, да проживаете или в одном коллективе рабочем или ну что-то вас связывает в любом случае где-то что-то как-то вы друг о друге узнаете даже если близкого общения нет ну что еще ну тут выбор э, в плане дальнейшего общения да оставляет за вами вот так я могу сказать а... вы должны понимать что Тут мы не озвучиваем какой-то любовный, да, расклад. Мы тут смотрим конкретно загаданного человека, что он о вас думает. Мы не углубляемся в ситуацию, да, между мужчиной и женщиной, там, брат-сват и всего такого, да. Тут просто конкретный человек, которого вы загадали. Тут могут и женщины, и девушки всех возрастов смотреть, также и мужчины, и парни, сами понимаете. Поэтому если коротко, то вот так вот. Хорошо, а, давайте еще посмотрим, чем закончится все это. Ну вот, смотрите, вышла башня. Это о чем говорит? О том, что вам этот конфликт либо разрешить придется, ну, он в любом случае разрешится, да, а, только для кого-то этот это вопрос а, разрешится таким образом, что вы просто перестанете общаться, пойдете своими дорогами, а, либо это послужит ступенью да, для развития дальнейших взаимоотношений между вами. Ну, то есть эта, эта ситуация, которая разыгралась между вами, она будет играть вот такую роль, вот тот фундамент, на котором будут строиться взаимоотношения ну, нового уровня да, между вами. Либо вы как бы, да как море корабли разойдетесь. Вот либо так, либо так. То есть а, тут нет такого, что вот эта карта, она всегда обозначает перемены какие-то неизбежные. И в связи с вашей ситуацией оно может сыграть вот так вот. Ладно, спасибо всем единичкам. Так, мы переходим к двоечку. Двоечки, что о вас думает загаданный вами человек? Так, что он думает? Ну, думает о том, что вы достаточно ресурсный, интересный человек, которого он не разгадал, в котором очень много тайн, многогранный есть ощущение того, что этот человек думает о вас достаточно много, во всяком случае сейчас. Так, что у вас думает загаданный вами человек? Знаете, у меня есть такое ощущение, что человек хочет проводить с вами больше времени, но у него такой возможности нет, он хочет состоять с вами более тесных взаимоотношениях, вплоть ну, до, не знаю, дружбы с семьями, если, допустим, это коллега какой-то или приятель новый появившийся, ну или для, если мы говорим о противоположных полах, то можно говорить о любовных отношениях, да, человек желает с вами познакомиться поближе, узнать вас с разных сторон. Человек без вас находится в какой-то обыденности, да, все ему как-то не так, все ему как-то не то. Вот вы, тот луч, который появился в его жизни, да, опостылевший, серый, Который Который Все свое внимание На себя, понимаете, переводит И когда вас нету рядом Человек Просто, ну, я не скажу прям, что Считает там часы, да Но он действительно Ищет с вами встречи, хочет увидеться Максимально Раскрыться перед вами, чтобы вы раскрылись Чтобы это было обоюдно и взаимно понимаете Возможно, если, допустим Парень какой-нибудь меня сейчас смотрит да, То у вас появился ну, Действительно друг Или тот человек Который хочет с вами подружиться да. Хорошо, давайте посмотрим Еще что этот человек О вас думает <свист> а -а -а Вышли такие карты, что Хочется сказать Этот человек себя неуверенно чувствует Перед вами, рядом с вами Потому что, с одной стороны, ему хочется да, Быть с вами рядом А с другой стороны, он боится вам надоесть ну, Действительно Какое-то чувствует Неуверенность, неполноценность. Возможно, это связано с тем, что вы недостаточно раскрываетесь перед ним. Но, возможно, вы такой человек, который быстро ни с кем не может взять там, и, как у парней бывает, поврататься. Да? Нет, вы достаточно степенный, не подпускаете близко к себе. И вот этот человек чувствует себя в этом плане немного... Ненужным, что ли. Или навязчиво перед вами чувствует. И это ему приносит некий дискомфорт. Хорошо, что еще этот человек думает о вас? Ну, смотрите, человек занимает пассивную позицию по отношению к вам вы как-то вы либо начальник начальница ну какую-то вы в общем позицию такую высокую по отношению к нему занимаете как-то сверху вниз почувствуется такой взгляд не факт что вам этот человек сам по себе ну как бы нравится возможно или, или вы как бы недостаточно проявлять свою симпатию, если вам человек интересен, да, но как бы тут говорится о том, что вы как-то очень скупы на эмоции. Если вы действительно хотите с этим человеком продолжать э, общение, то э, хотелось бы вам посоветовать, чтобы вы были более открыты, потому что у вас сложно считать. Ну, вот при разговоре, при общении Действительно очень сложно считать О чем вы действительно думаете Потому что человек ну, думает совершенно обратно Судя по вашим эмоциям да, Которые вы проявляете Он считает, что он вам надоедает Что он вам не интересен Что вы теряете время рядом с ним И вот это его немножко задевает Поэтому если человек вам действительно интересен Я бы посоветовала вам Быть более открытым человеком вот. Плана дочки, с вами все. Тройки, что у вас думает загаданный человек? Угу. Какое-то вас а, совместное дело объединяет или хобби, или что-то такое, ну, есть этот человек видит вас какого-то единомышленника в каких-то вещах, или вы занимаетесь одним делом, у вас одна профессия, ну, есть какая-то э, черта, да, что-то такое, что вас действительно объединяет. На то, на чем бы вы сошлись, вот так бы я захарактеризовала. Так, что у вас думает загадный человек? Человек чувствует себя обиженным. Ущемленно. Mm -hmm. а, так, мне куда-то переехали карты. А, человек считает, что вы живете очень хорошо. У вас все в порядке. Вы стремитесь и достигаете того, чего вы пожелали, да? А человек находится в стагнации некой отношении к вам, да, или... Ну, как это объяснить? вы знаете, чем? Какими-то незавершенными лиштальтами. Как это объяснить еще? Это старый знакомый, который... С которым вы не поддерживаете связь и не общаетесь... В обычной жизни, да, этот человек э, отошел куда-то в сторону. Э, вы с ним общение прекратили, просто сейчас, допустим, подсматриваете, да, за ним. А вот как он там поживает? Ну, на самом деле, он за вами следит. Человек э, подсматривает, что же вы там, как вообще живете. Я бы не сказала, что у вас какая-то прям ссора дикая произошла. Нет, просто, ну, бывает так, что люди приходят, уходят, и вот этот человек среди этих людей. Так, что этот человек о вас думает? Что тут бывшие и бывшие, что ли? Бывшие и бывших своих смотрят, или что ли? Ну, что я могу тут сказать? Ну, человек... Хотел бы, чтобы вы да, бежали за ним там и упрашивали вернуться, но он видит обратную картину, и она ему, конечно, не доставляет удовольствия никакого. Человек-то считал, что он прав. Да? Человек думал, что вы прибежите, вы никуда денетесь, а у вас все в шоколаде. Могу так сказать. По всем, по всем моментам спорным, с которым вы с ним не сходили, с этим человеком, а... Время показало Что все диаметрально противоположно И он в этих вещах оказался не прав. Я не скажу, что вы там У вас были дикие скандалы Или выяснения отношений Нет, тут все прозаично Молча ушли по-английски И все, как бы, да Ну вы, как бы Вы устроились а этот человек нет. Вот так я характеризую. Если кому-то хочется какой-то любовный расклад, мы можем это сделать. Вы просто пишите это в комментариях. Я буду сейчас заливать еще больше видео когда-нибудь. У меня руки дотянутся, я запишу видео и на любовную тематику. Но а, сейчас у нас как бы расклад такой. Как бы объяснить? Расклад общего характера. Тут и коллеги могут смотреть, и родственники, и старые знакомые и друг друга. Поэтому мы сильно не будем вдаваться в эту тематику хорошо. Кому надо, вы напишите, мне. нужен ли вам такой расклад. Так, все, стройками. Четверки. Я вас приветствую. Что думает о вас загадочник? Человек? Ну, человек вас вообще прямо дико не переносит. Вообще у вас либо какая-то конкуренция, да? за что-то. Ну, либо у вас какая-то предыстория своя была, что привело к таким реакциям в вашу сторону. Скорее всего, она обоюдная, мне так кажется. Потому что, ну, слишком бурная реакция у человека на вас. Что думает о четвертом? Заганное имя человека. Mm -hmm. Еще карту пусть хотела. Ну тут бывшие-бывшие э, опять или... или какие-то родственники, завистники какие-то. Вот, такие вот чем-то попахивает. И еще, может быть... Какие-то конкуренты, в общем, короче говоря. Что об, о вас думает загаданный вами человек? Ну что он думает, что у вас как-то все по легкому Вы добиваетесь все легко и непринужденно. И что это несправедливо. Что этот человек более достоин, как бы, да, таких вещей которая вам попадает просто так, ни за что, грубо говоря, да, там, где он впахивает, вам просто по щелчку пальцев достается, то есть, да, он там копит годами на какую-то, да, серьезную покупку, а вы там бас, пожевали его буквально там в течение короткого срока, получили то, что хотели. Ну что о вас думает заданный человек Ну, опять отношениями тут пахнет прям. Ну, все, потеряно. Вы потеряны для этого человека. Все, вы не будете рядом с ним. И человек, с одной стороны, знаете, он как-то завидует вашему вот, вот этому умению получать все. Как будто реально у вас руки легкие. Вот, да, легкие руки. А у него так не получается. И вот это вот у него зависть идет такая. И еще он при этом, знаете, не ценим, что имеем, и потерявший плачем. Вот так вот что в принципе при вас этот человек очень даже неплохо жил какие-то плюшки сам получал да пока рядом находился а у вас не стало рядом все у этого человека там да ресурсы кончились пришлось проливать кровь и пот, чтобы чего-то добиваться и то эти результаты но ну, ничего не стоят по сравнению с вашими да Любви я не вижу, есть, э, есть, знаете, э, жалость к себе за счет вас, то есть человек жалеет об этих отношениях не потому, что он любил конкретно вас, а потому что с вами было хорошо, за любовь к себе, то есть вот так вот. Если, допустим, мы говорим, у нас смотрит, допустим, мужская половина, то и вы не совсем это загадывали, этого человека, то можем описать эту ситуацию как рабочий, да, допустим, человек, который в фирме, выработали, ну, вы да, и все сразу в гору пошло, да, О, с вашим сослуживцем. И в итоге... Вы решили сменить траекторию, да, пошли в другое место работать, там преуспели. А этот человек потерял после вашего ухода. Вот так можно еще охарактеризовать. Что еще думает этот человек у вас? Ну, что вы не пропадете, что у вас все прекрасно будет. Ну, конечно, что за вами вот стоят. Да, за вами стоят, вас охраняют. То есть я сейчас говорю про некие там, э, про предков, про ваших, да, про какую-то защиту ментальную. То есть вас не пробивают. И вас слышат то, что вы хотите, как будто, ну, к вам, у вас высшие силы услышат сразу, а там он бесит, не бесит, об а птичный горох, как бы, да, ничего не получится. Вот, поэтому вот так вот. Ладно, все, заканчиваю, закругляюсь, всем спасибо. Подписывайтесь на канал, пишите свои, не знаю, истории, пишите что-нибудь о том, какие вы хотите расклады услышать и так далее. На этом я заканчиваю, увидимся с вами в следующем видео, пока-пока.